Всем привет собственно решил поделиться что у меня установлено на самом деле мало вижу видеороликов где народ делится, что он поставил потому что многим интересно в принципе кто-то за основу себя какие-то вещи берет и делает ну поехали чем у меня есть такого доп свет поставлен соответственно ну я его сверил здесь и здесь поставил такую балку китайская балка светит средненько но в совокупности с двумя фарами этого групп конечно они прям светит классно ну вот чем прикол значит как я их ставил Сделал, соответственно, металлическую хрень. Сделал ее, согнул, покрасил. Но есть минус такой, то есть, что вот трясется. На фарах это никак в ходе движения не отражается, но надо будет просто сделать, соответственно, косынку. Что у меня дальше стоит? У меня стоят вот такие фары. Покупал я их на Авито. У человека, который ими торгует. В принципе, это газилевские фары, но самая основная фишка это вот это крепление, которое под штатную фару подходит. Значит, с чем столкнулся? То есть... Если можете заметить, видите, какое расстояние фактически. То есть вот это. То есть мне пришлось подкладывать там гайки такие, набрал, собирал свои говнотеки и, соответственно, поставил и направил. Дальше, что у меня есть таких вещей стоит? На руле. Заказывал на Али вот такую хрень. Во-первых, розетка на 12 вольт, плюс она у меня запитана напрямую. Сразу к аккумулятору. Заряжаешь. Соответственно, USB. Слушайте, вещь удобная, на самом деле много раз я и практиковался. Ну, и стандартная штука, подогрев ручек, про нее ничего не буду говорить. Пошли дальше, свет у меня стоит здесь. Свет я запитывал, значит, отдельно от АТВ-групп на кнопку, а, соответственно, балку я запитывал на дальний свет. дальний свет лучше много не ставить, потому что проблема в том, что у... Дальнего света там есть фишка, она когда слишком большая нагрузка, она начинает перегорать, поэтому в принципе так в целом не всегда это хорошо. Дальше что? Дальше что стоит у меня связка CVTEC-CVTEC. это в принципе на моих прошлых видео вы могли видеть, соответственно стоковый ретард пробовал, Сивитековый вариатор пробовал, проб. вот сейчас как раз катаю на нем в этот сезон прям, ну честно говоря, разница существенная, прям подрыв хороший, очень идет, мне прям очень нравится. Колеса стоят у меня ЗИЛа. ЗИЛа стоит у меня 11 в размере. То есть не девятка. А именно 11 -е. все одевается на штатный диск. То есть без проблем. То есть вот моя рука. Рука у меня не маленькая. Вот такая, то есть резья. То есть, в принципе, о чем прикол? Комфорт, проходимость. Если для туризма берем. Если на спорт, то, наверное, что-то может другое будете убирать себе. Дальше что? Валялся у меня, соответственно, старый инструмент. Ящик из-под... Дамкраты, например, в чем, в чем прикол? Я его сделал на быстросъемы. Помещается у меня вот сюда вот столько всякой фигни. Гейтс меня вожу чисто просто для, ну мало ли порвется мой. Помещается сюда вот столько. В принципе, это не ланчбокс, но сделан. У меня на быстросъемы на линке. Значит, насылкиваются он у меня вот так, вот так. На Алиэкспрессе также заказал вот такую хрень. Вот так это все дело тоже защелкивается и ничего не открывается. Ну, в принципе, из таких вещей, наверное, больше из допов то у меня больше. А, пойдем дальше. Соответственно, варновский пульт. А, навигатор Гармин Монтера. Мне очень прям нравится на андроиде. Многие ее хают. А я ее не хаю, мне она нравится. Дальше что? Запитывал я ее сюда. Блок управления располагается здесь. Сам пульт я запихал вот сюда. В идеале в будущем хочу поставить сюда, короче, какую-нибудь канистру или там гоню хрен, чтобы более плавающий был. Соответственно не Соответственно, крепежа никакого не сделал. И я, по сути, знаешь, как вот так решил замутить его. Всегда с собой вожу нож. Нож всегда в кармане, складной, удобно, если чнчик, Вот. В целом у меня из такого навесного оборудования, это, наверное, все. Остальное все у меня фактически стоковое. Больше ничего я такого-то и не менял. Наверное, ну, в краткости как-то так вот. То есть из таких вещей. Бардачок стандартный. Соответственно, много всего туда напихано. Инструмент, вся фигня. Соответственно, здесь я еще, поскольку он не тек, я дополнительно про гидро... -за гидроизолил его. То есть взял стек... не стекольный герметик, а аквариумный герметик. Прошелся. Соответственно... Чтобы он был герметичный. Ну, наверное, все. В процессе будет еще такая тема. Хочу заменить, поставить сюда на дальний свет. Ой, на задний свет, чтобы светило, в принципе, когда сдаешь назад, и тоже на отдельную кнопку. Почему на отдельную, а не на орлежке? Потому что бывает, как вот сейчас, например, квадрик встал, а мне нужно подсветить какому-нибудь своему товарищу что-то какую-то фигню. Я кнопку нажал, тупо, и у меня светит. У меня квадрик не в зажигании находится. Наверное, с таких вот вещей все. Подсидуха у меня, по сути, ничего тут такого-то и нет. Ааа, ребята! Смотрите, прикол, у меня вот эта вся хрень поотваливалась, она стоила тогда 700 рублей каждая такая фигня, а прикол в том, что они такие хвостики были, вставляющиеся в эти отверстия, и они со временем отваливались. Я такой думаю, блин, ну что-то как-то жаба душит, голь на выдумку хитрая, я взял, короче, опять же, аквариумный герметик, в эти отверстия забодяжил и, соответственно, сделал такие штуки. Вот, смотрите, уже... Соответственно, сколько таких фигулек, она, ну, соответственно, где очень хорошее у нее то есть вот держится. Ну, соответственно, сидуху не трет здесь. Частота, порядок, прям кайфово. Вот, примерно как-то так. Дальше что, вот с фольгой все это проклеил здесь, потому что температура идет от выхлопной системы. Здесь все вот полностью тоже проклеено. У меня проклеен выход вариатора, который здесь тоже весь фольгой заклеенный. Наверное, в принципе-то больше таких вещей у меня, ну, подогрев стекла стоит здесь тоже больше -то, наверное все больше что мне как бы для так скажем туристического значения ничего не нужно если нужно я снимаю этот, этот кофер нафиг ставлю э, гк 8050 я вот тоже сделал на быстро съемок в принципе вы можете посмотреть э, в моих предыдущих роликах Там, как я это все сделал достаточно быстро удобно и крепится то есть я например решил так просто на прокаточку выехать. я соответственно вот этот чемоданчик положил Спивайся туда закинул, и всякую такую фигню обязательно ремень. На всякий случай друг бахнет. Вот, но ну, тем не менее, как-то вот так вот. Так что, парни, ну, может, кому-то было интересно узнать, что как. Я вообще за сторонник, чтобы другие ребята тоже делились, что как, потому что можно переманивать, неважно какой квадрик, можно переманивать. То есть такую вещи в основ потому что они реально полезны. Вот, и каждый придумывает их по-своему. В целом, вот, я бы, наверное поделился, а вы как думаете, то есть пишите в комментариях вообще полезно ли делиться такими вещами друг с другом, которые могут быть удобны в поездках, как в спортивных поездках, так в принципе и в простых туристических. Все, спасибо, что до конца, ставьте лайки, ребята, не жадничайте, мне будет приятно, пишите в комментариях свое мнение на любой счет. колхоз, не колхоз, тоже приветствуется. Все, спасибо, ребята, будьте дружны, нас мало, поэтому уважайте друг друга и в принципе берегите себя в целом. Всем пока!